Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошуин. И сегодня я хочу рассказать, для чего нам нужна лицензия в Кипроакселераторе. Итак, лицензия в Кипроакселераторе нам нужна для того, чтобы мы могли купить за век АЦЦ или же за доллары АЦЦ. Для этого нам нужна лицензия. Когда мы покупаем за век АЦЦ, у нас выставляется... Ордер. Вот здесь можно посмотреть все ваши ордера, которые вы выставите. И пока идет ожидание покупки АЦЦ, за век нам начисляется вот здесь процент АЦЦ. Вот для этого нам нужна лицензия. Второй вариант, для чего нам нужна лицензия. Это для того, чтобы мы могли продать для этого нам тоже нужна лицензия. И третий вариант, для чего нам нужна лицензия, это стейкинг пул. Где мы можем, если у нас здесь есть веки, их инвестировать. Вот нажмите на кнопочку «инвестировать», и у нас будут майниться веки в течение 30 дней. Потом у нас закончится стейкинг пул. Мы можем вывести эти веки или же по-новому инвестировать их. Я надеюсь, что я понятно объясняю. Если у вас закончится лицензия, у меня она заканчивается 26.01.2021 года, то АЦЦ вам все равно будут начисляться. Пока. Все вот эти ордера не сработают, АЦЦ вам будут начисляться без лицензии, даже если она закончилась. После того, как все ордера у вас сработают, у вас здесь будут начислены все АЦЦ, которые вы приобрели. И если вы дальше не собираетесь покупать АЦЦ или же ставить их в стейкинг пул, то лицензия вам не нужна. Вот эти вот АЦЦ, которые вам начислятся, вы можете перевести в другие проекты, в которых вы можете на АЦЦ приобрести какой-нибудь пакет или что-нибудь еще. В общем, вы можете использовать АЦЦ вот эти вот в других проектах. Я надеюсь, я понятно вам объяснил. Вот для чего нам нужна лицензия. Ну а на этом у меня все. С вами был Михаил Прошуин. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания.